Добрый день дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Хачари и вы на канале новостройки шоп. 2022 год начался очень насыщенно и местами даже тяжело. Но среди существенных тяжелых ситуаций в экономике страны можно увидеть просветы хороших новостей из рынка недвижимости. А именно новость последних дней, которая не может не обрадовать многих, кто хотел получить ипотеку на приобретение жилья. Сбербанк на днях начал Предварительный прием заявок на льготную ипотеку под 5% для всех сотрудников IT-компаний. Максимальная сумма кредита на жилье в городах-миллионниках 18 миллионов и 9 миллионов во всех остальных регионах страны. Такие заявки принимают уже и «Альфа-банк», и «Открытие». Это что касается поддержки IT-сферы в стране. Еще из плюшек наших банков и из последних свежих новостей, которые не остались незамеченными, Сбербанк начал принимать предварительные заявки на ипотеку по льготной программе под 9%. Решение по заявкам будет после вступления в силу соответствующего постановления правительства. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Ранее в четверг Минфин сообщил, что выдавать такие кредиты банки начнут с 1 мая 2022 года. Об этом также говорится на сайте ведомства. Изменения коснутся только процентной ставки и срока действия программы «Льготная ипотека». При этом максимальные суммы кредита останутся прежними. Для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области это 12 миллионов рублей, и для остальных регионов это 6 миллионов рублей. Как мы с вами понимаем, друзья, все это создано для того, чтобы помочь населению страны в вопросах жилья, а также поддержать спрос на недвижимость. Как заметил Антон Силуанов, это тот, что министр финансов в нашей стране. За 2020 и 2022 год почти 90% всех ипотек на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ. Да, друзья, лед в сфере недвижимости тронулся. Как мы с вами знаем, 25 апреля 2022 года президент Владимир Владимирович поручил снизить процентную ставку по программе льготная ипотека и продлить срок ее действия до конца 2022 года. Да, пока ненадолго, всего лишь почти на год, но это большой вклад, как по мне, в нынешнее тяжелое время для всех граждан, которые хотят приобрести жилье, которое и без того с каждым годом дорожает. Что входит в цель такой ипотеки? Покупка квартиры в строящемся доме, приобретение готового жилья у застройщика, строительство частного дома по договору подряда, а также покупка земельного участка с дальнейшим строительством на нем дома. Здесь максимальная сумма кредита выдается в 12 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А для остальных регионов максимальная сумма кредита составляет 6 миллионов рублей. По первоначальному взносу во всех регионах сумма одна, 15%. Все это действует с 1 мая 2022 года по конец года. Напоминаю, потечная ставка тут 9%. На фоне сумасшедшей инфляции эти цифры не кажутся такими большими, и это неплохая помощь, которую все-таки оказывает государство народу. Напоминаю, 25 апреля 2022 года президент Владимир Владимирович Путин поручил снизить процентную ставку по программе «Льготная ипотека» и продлить срок ее действия до конца года. По мнению главы государства, это позволит сделать покупку жилья более доступной для граждан и стимулирует строительную отрасль. Как вам кажется, друзья, существенно ли это поможет жителям страны и многие, или кто до сих пор не решался на ипотеку по конским процентным ставкам, все-таки решаться на покупку или строительство недвижимости? А вот банк ВТБ в вопросах ставок по ипотеке берет намного выше. Ну как намного? С 30 апреля банк снизит базовые процентные ставки по ипотечным программам на три процентных пункта. Минимальная ставка составит 13 и 9 годовых. Да, почти 14 процентов. С 30 апреля ВТБ улучшит условия по своим ипотечным программам, снизив базовую ставку на 3% пункта. Оформить кредит в ВТБ заемщики смогут по ставке 13,9 годовых, которая действует как для новостроек, так и для вторички. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 3% пункта для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации банка, либо получают зарплату на карту ВТБ, так говорится в сообщении. Существенная поддержка не особенно чувствуется от этого, но по крайней мере они решили внести свою лепту таким образом, учитывая, что ставка у них до этого была 17%. Также правительство не исключает распространение льготной ипотеки на рынок вторичного жилья. Это может произойти при замедлении продаж квартир в новостройках. То есть если правительство по результатам мониторинга рынка увидит, что существующих мер для поддержки жилья не хватает, то они введут эту меру. Что первичный, что вторичный рынок недвижимости, они взаимосвязаны, потому что люди часто покупают квартиру в новостройке, продавая свою недвижимость на вторичке. В прошлом году первоначальный взнос на покупку квартиры в новостройках составил в среднем в стране 27%. А это означает, друзья, что люди в основном улучшали жилищные условия. Например, продавали однокомнатную квартиру и покупали двухкомнатную. Конечно, когда сегодня нет рыночной ипотеки на вторичном рынке, то это замедляет и первичный рынок в том числе. Сейчас льготные ипотечные программы действуют только на покупку квартиры в новостройках. В то же время минимальные ставки по ипотеке на вторичном рынке в крупнейших банках на 1 апреля, по данным Франк РДЖИ, составили от 13,8 до 27,5 Иными словами, вся эта свистопляска с цифрами говорит о том, что в это непростое время в стране банки, кто как может, кто по совести нынешней экономики, кто по поручению главы государства, но ну, начали шевелиться в сторону понижения процентных ставок. А это значит, что все те, кто зимой планировал купить жилье в ипотеку и офигел от зимних процентных ставок, могут решиться на весенние распродажи и щедрость центрального банка в процентных ставках на приобретение недвижимости. Еще из новостей ипотеки. У ипотеки может появиться льготная часть, что означает решение правительства о сочетании льготной и рыночной ипотеки. Правительство России разрешило сочетать льготную ипотеку на новостройке под 9% с рыночной или другой субсидированной и благодаря этому увеличить максимальную сумму кредита. До 13, 15, 30 миллионов рублей в зависимости от региона, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснулин. В чем суть вопроса? Льготная ипотека по любой из программ и обычная, и семейная, и для IT-индустрии имеет верхнюю границу размера кредита. Она зависит от региона и собственно программы. Например, для IT-ипотеки она составляет 18 миллионов рублей в Москве, а обычная льготная в регионах не может превышать 6 миллионов. Вместе с ростом цен на недвижимость это создавало определенные сложности и могло серьезно ограничить покупателя в выборе подходящей квартиры, даже при условии, что он был готов принять на себя более высокую кредитную нагрузку. Теперь ситуация серьезно меняется. У ипотеки появляется льготная часть, когда до определенной суммы процентную ставку субсидирует государство, а вся остальная сумма будет погашаться по рыночной ставке. Решение хорошее, хотя она еще раз подчеркивает сумасшедший рост стоимости квартир. Особенно в Москве. Ну а тем временем, друзья, в Краснодаре есть ряд застройщиков, которые субсидируют ставку по семейной ипотеке и ипотеке с государственной поддержкой. Вся эта информация постоянно обновляется, поэтому переходите на наш сайт, ссылку я оставлю в описании. Оставляйте заявку и узнайте, как купить квартиру в Краснодаре с ипотекой по ставке 0,1% на весь срок. А вот что касается стоимости жилья и рынка недвижимости в целом, мы это с вами обсудим в следующем сюжете. Да, именно обсудим, ведь нам очень важно, что вы думаете по поводу таких новостей, как вам такие идеи в цифрах и стали бы вы приобретать жилье по таким процентным ставкам. Нам очень важна обратная связь, поэтому, друзья, ждем вас в комментариях. На дополнительные и индивидуальные вопросы и консультации по вопросам недвижимости мы с удовольствием отвечаем по нашей горячей линии. Телефон 8 800 555 2276. Ну а с вами был я, Дмитрий Хачари и компания «Новостройки Шоу». Встретимся с вами в следующем выпуске. Но вы помните, что каждая ваша покупка и вклад в недвижимость – это наша репутация, за которой мы тщательно следим. До новых встреч, друзья!